Мне представить вас не надо. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, коллеги. Мы здесь сидим в Институте аркологии UCL, университетского колледжа Лондона. И здесь маленькая группа сидит тоже. Мы записываем все это и потом, скорее всего, выложим с хотя бы некоторые отрывки с переводами онлайн тоже. Но я передаю слово Татьяне Николаевне Крупа, которого многие из вас уже знают. Но наш проект и представить нашу работу, которую мы сейчас вместе делаем в Украине. Пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Доброго дня, мои украинские співвітчизники. Я дуже вдячна вас особисто бачите, хоча б в такому формате, знайомі прізвища, и я вас всіх обіймаю, дуже люблю и рада бачити вас живым та здоровым. Уважаемые дамы и господа, кто здесь находится вживую в UCL. Для меня большая честь сегодня быть среди вас. И э, я немножко скажу, кто я, что я. Для тех, кто меня не знает, я здесь вижу коллег еще в онлайне, которых нет. Меня зовут Татьяна Крупа, я уроженка города Харькова, гражданка Украины, которая сегодня руководит научно-исследовательской лабораторией в Павлодарском педагогическом университете. Я археолог и реставратор, специалист в области поселенческой археологии с достаточно приличным опытом и специализируюсь вопросами сохранения археологической органики, междисциплинарных исследований, истории моды, истории костюма. Даст Бог когда-нибудь, я приеду к вам, дорогие студенты, расскажу и об этой части. Сегодня я живу и в Казахстане и являюсь специалистом по проблематике шелковой пути в том числе. Когда я сегодня думала о том, в каком формате начать нашу встречу, было несколько вариантов. Был типично академический вариант, да, когда лектор стоит на кафедре, есть классическая презентация. Был формат, как для гражданки Украины донести вот ту боль, моего родного Харькова, который сейчас всех на слуху, в том числе, и не только Харькова, а всей Украины. И я тоже отказалась от этого формата. Но, во-первых, украинцы народ гордый, нас просто так не удавишь. И вот э, я горжусь своими земляками, мне это больно говорить. И благодарна вам всем, кто неравнодушен. И я бы хотела бы поговорить о наследии Украины в контексте войны. 6 лет я являюсь со руководителем группы по мониторингу памятников при участии ЮНЕСКО в Карабахе. Это другая точка, которая 30 лет воюет, и там тоже гибнут люди, уничтожаются памятники. Это Азибаржан. До этого имела опыт работы на Ближнем Востоке в участии групп каких-то и никогда в жизни не думала, что мне как специалисту придется заниматься тем, чем мы занимаемся. И вот Гай Гысыс Жараев, который сейчас меня представлял, по сути спас меня. Я хочу поблагодарить, Гай, тебя, потому что когда в Украине началась война, а я оказалась в Казахстане, я не знала, что мне делать. Мои родные, моя мама, братья, друзья, все в Харькове. А я оказалась в мирном Павлодаре. Представляете, ситуацию, когда ты вот на грани того, чтобы схватить чемодан и лететь в Харьков. Состояние было паники. И вот в тот же день позвонил Гай и говорит, Таня, вот есть такая идея проекта. Что ты думаешь? Я сказала, я двумя руками за. Потому что это то, что сейчас нужно будет делать. И так возник проект «Украина в огне». Ему присоединился здесь сидящий Марко Небиа. Вот он не говорит по-русски, но он работал в Украине с коллегой Михаилом Видейко и Наташей Бурдо на три польских памятниках. Я очень рада, что такой коллега среди нас. И я хочу сказать отдельные слова благодарности Global Heritage Fund в частности, директоры НАДА Хоскинс. Для меня честь работать в Global Heritage, и я, я, я работала с начала 2000-х годов по Украине с этой структурой, являясь координатором-волонтером с 2011 -го года по Украине по Казахстану, это мой аудиторинг памятников ЮНЕСКО. И, конечно же, моя особая сердечная благодарность – это фонду Олив, который поддержал наш проект, и мой приезд вот в UCL, в общем-то, был организован как университетом, за который я хочу поблагодарить UCL и Институт археологии, как структуру UCL, и фонд Олив. Потому что без поддержки, без так, понимания необходимости этого, сегодня бы этого проекта не было. Как устроен наш проект? Многим из вас, которые здесь присутствуют, мне пишут, Татьяна, почему мы не говорим о нашем проекте в Фейсбуке, в соцсетях? Почему? Принципом нашего проекта было отсутствие пиара. Пиара того, что мы называем на костях. Дело в том, что такого уровня экспертные вещи, они, как правило, делаются группой. И широко не освещается, что мы там собираемся поехать и посмотреть чего-то. Мы работаем с открытыми источниками, тем паче, что, что сейчас в Украине запрещена съемка. У нас по проекту идет Харьков, Киев, Чернигов. Ну, Чернигов. Харьков, Киев – столица Украины, там находятся всемирно известные памятники ЮНЕСКО, безусловно. И оккупанты рвались Столицы, надеюсь, быстро туда за 3-4 дня дойти, как они везли с собой военные формы для парада, это весь мир это знает, а рассказывать об этом не буду. Чернигов – небольшой областной центр к северу от Киева, но это известнейший древнерусский памятник тоже, одна из столиц Древней Руси. И сам Чернигов, он сохранил для нас, вот как специалистов в области сохранности среды, Чернигов даже важнее, потому что он до войны сохранил структуру черниговскую, древнерусскую. И некоторые памятники могут быть конкурентны даже Софии Киевской. Пусть меня прощают киевляне, которые здесь сидят, но Чернигов – это уникальнейший город. Вот. Харьков. Харьков – это город, который сегодня показывает чуть, -чуть героизма. Четыре месяца его уничтожают, прямо начиная с белгородской территории, там 20 километров до, до границы, подогнал, как говорится, установку и обстреливая Харьков спокойно. Но за четыре месяца это самая так называемая большая армия, самая, ну, Россия – это милитаристская страна, вот не смогли даже зайти в мой мирный родной Харьков. Это говорит о том, что там воюют сегодня все, включая моих родных, которые не уехали с этого города, а у тех, кто выехал, по ряду причин, они занимаются волонтерской работой, они участвуют в нашем проекте. И таким образом вот эта группа людей, которая образовалась вокруг нашей основной группы, это очень прекрасные специалисты здесь кандидаты, доктора наук, здесь музейщики, здесь журналисты, здесь общественные деятели. Но э, мы не афишируем фамилии, мы работаем без ПИАра, мы анализируем открытые источники, мы анализируем спутниковые данные, потому что открытые источники бывают манипуляционные. И наша база какова цель нашего Это получение объективной картины. По наследию в этом регионе, без лозунгов, без обвинений, а голый прагматизм, то что называется. И дальше эта база будет учитываться при составлении ущерба и оценке ущерба для подачи в трибунал и, соответственно, для определения необходимости произведения консервационных работ. Я бы хотела хотел об этом сказать отдельно, что сегодня весь мир, который помогает Украине, он делает это абсолютно искренне, абсолютно по зову сердца. Я вот ходила по Лондону, видела в виде украинского флага сердечки, видела украинские флаги, которые выставлены. Я очень тронута таким отношением. Но я также хорошо знаю, что люди, которые сегодня вот в мирном Лондоне или где-то еще они э, отказывают себе в определенном комфорте для того, чтобы поддержать мою страну. И вот эта искренность, которую, которую я наблюдаю, она меня как гражданку Украины вынуждает говорить сегодня об очень нехороших вещах, таких как украинская коррупция. Я бы хотела, когда мир будет помогать восстанавливать моей стране мое наследие, чтобы был жесткий внешний контроль каждой копейки, которую получит Украина. Дело в том, что у нас существует группа людей, которые всегда сидят на определенных финансовых потоках, и их никто не контролирует. И отсюда возникает большая проблема. Вот сейчас, например... Здесь присутствует этот человек, мой коллега, которого я знаю и горжусь дружбой с этим человеком, который поднял вопрос о нерациональном использовании огромной суммы денег в условиях воюющей страны при раскопках очень известного в Украине памятника Алыка. И сегодня там составлены, я покажу те материалы, которые у меня есть. Сегодня составлены акты нарушения работ, там найдены выкинутые в отвал находки, которые являются очень значимыми для такого памятника. И украинское сообщество разделилось. Сейчас сообщества, например, такие как я, поддержали Алексея Златогорского. А часть сегодня, вместо того, чтобы соблюдать научную этику и посмотреть объективно на эту ситуацию, и понять, что нельзя так поступать с финансированием и нужен быть отчет, решили заткнуть рот Златогорскому. Поэтому, благодаря тому, что мир поддерживает мою страну, я и хочу, чтобы мне было не стыдно смотреть этому миру, вот вам здесь присутствующим, которые я говорю, могли бы спокойно закрыться и говорить, что это не наша война, у нас другие свои задачи, и я бы не хотела бы, чтобы потом когда-нибудь возникли скандалы. Хотя сегодня уже вот, допустим, получая различную базу, например, я была поражена, что, например, сегодня мир собирается выделить там 500 миллионов, по-моему, долларов на поддержку памятников ЮНЕСКО во Львове, в Киеве, которые не разрушены. И мэр Львова который мэром является много лет, сегодня рассказывает, как он хочет защищать площадь рынок, памятник ЮНЕСКО. А я же, как координатор Global Heritage по Украине, когда-то обращала внимание на то, что та площадь рынок, за которую так переживает, потому что там фигурирует большая сумма денег, э э э перманентно загрязнена, загажена. Ну, на ней находятся на архитектуре 15 века графики, и граффити современные, в 2012 году они мне зафиксированы, в 2015 году они же на том же месте. И тогда никто не подумал, что их надо убрать. А сейчас мы хотим получить финансирование за счет международного сообщества для того, чтобы что там делать. Вот у меня возникает такой вопрос. Я не против. Я только за, если будет поддержка этих памятников ЮНЕСКО. Но в то же время за кадром остается ситуация Чернигова, где сейчас уже говорят о том, что необходимо проводить консервации. И многие сейчас говорят о том, что, извините, мы пока не готовы номинировать в списке ЮНЕСКО Чернигово. А это означает для Чернигова. Например, то, что завтра будет сноситься уникальная черниговская архитектура. И если, допустим, конечно же, Спасо-Преображенский собор там, или коллегиум знаменитой памятники Чернигова никто не снесет, то вот эта вот среда застройка, которая формирует фон Чернигова, его уникальность создает, является привлекательным для туристов. А ввиду того, что этот город 80 километров от Киева и стоимость земли, конечно, большая, в плане бизнеса. Конечно, это будет сноситься. А если вести в списке ЮНЕСКО Чернигов, то, соответственно, надо будет соблюдать международные нормы. Поэтому, как говорится, Чернигов, привет! Мы категорически против, чтобы вы откладывали программы по номинациям ЮНЕСКО. И более того, мы очень заинтересованы в сотрудничестве и в мониторинге в живом на территории Чернигова. В Харькове ситуация особая дело в том что в годы второй мировой войны харьков попал в списке 14 городов наиболее которые были разрушены и соответственно та война которая сейчас происходит в харькове мы вот буквально сейчас перед нашей встречей смотрели на, на карту что у нас получается нанесенные все объекты которые пострадали четко видно что российская федерация пря прямо э бьет по в частности, по э, объектам э, непосредственно да, этот, этот, этот объект, э, по центру города. Там нет военных, там куча оставшихся в живых памятников, но в то же время артиллерия и ракеты летят на мирной инфраструктуре. И если сейчас Харьков то же самое, э, уничтожится, спасибо большое, э, будет уничтожен. Харьков как объект культурного наследия Украины, то, соответственно, мы потеряем даже остатки того, что у нас было в Харькове. Наш проект называется «Украинское наследие в огне». И когда мы начинали его, мы планировали его проводить особым образом и Надеялись, что будет возможность живую снимать память в состоянии. Но ввиду того, что социальные сети являются очень привлекательными в плане контрразведки российской, украинская сторона запретила это делать строжайше, потому что таким образом отслеживается активность и, соответственно, получ... бьют непосредственно по этой инф... инфраструктуре. Я вам хочу показать, как выглядели некоторые памятники здесь, в Харькове, до того, ну и вообще в наших городах, до того, как туда пришли спасители мира от и какие памятники есть. Их много, но я взяла наиболее такие, которые интересны. Донецкое городище. Летописный город Донец упоминается в древнерусских летописях «Слово полку Игоря». И, в частности, князь Игорь возвращался в вот этот город. С него вы сейчас смотрите, это мои фотографии 2003 года, еще на валы, которые отстали, остались в том числе и от цитадели этого городища. Это многослойный памятник, который, в частности, хорошо известен. Памятник национального уровня. В каком он сейчас состоянии, мы не знаем. Он находится на окраине Харькова, но это граница между Дештой Кипчак, это половецкая и степная культура кочевая в средневековье и древнерусским государством со столицей в Киеве. Кстати, наша территория относилась к Чернигово-Сиверскому княжеству, поэтому Чернигов для меня еще и средневековый столичный город, соответственно. Вот так вот выглядел мирное время. Это речка Уды а на горизонте город Харьков. Зеленый, красивый, цветущий. То есть, в каком состоянии сейчас, мы надеемся только получить сейчас эту информацию и э, уже проработать ее дальше. Под Харьковом есть удивительный частный музей Елены Елагиной. Леночка, солнышко, если ты здесь, я надеюсь, что ты жива-здорова. Это почти 300-летнего возраста украинский дом, хата, значит, который выкупила обычная семья известных харьковских общественных деятелей, это и кинорежиссер, телережиссер был человек дома, и создала там музей украинской культуры. Посоперничать с этим музеем не каждый музей государственный может посоперничать. На территории этого музея я проводила массу своих мастер-классов. Я дружу с владельцами этого музея. Для меня это очень близкий человек. Здесь проходят культурные мероприятия. Здесь сегодня живут беженцы. Рядом с музеем находится церковь, где была найдена ну, икона, покровительница слабожанщины, в частности. То есть вы видите, насколько это ухоженная территория. Ну вот, на, на, на пороге стоит владелица этого музея, это я в украинском слабожанском костюме. Сегодня это, так сказать, лайт-вариант, а это, так сказать, уже полный набор, соответствующий моему возрасту. И вот этот дом простоял, он известен на гравюрах, которые, поскольку рядом с знаменитой церковь стояла, там святыня слабожанщина, дом попал на гравюры. Слава Богу, он сегодня цел. Представьте, если его не станет, насколько это будет колоссальный ущерб и для Харькова, да и для всей Украины, потому что такой архитектуры, жилой архитектуры того времени сохранилось крайне мало. Это если говорить, допустим, о мирном времени. Город Изюм, который сегодня тоже на, на слуху, тоже мои фотографии. Там мои родные и это граница. Именно. Моя экспедиция, одна из моих экспедиций, я руководила как археолог, там находилась. Она тоже известна очень. Вот перед вами самое старое каменное здание Слободской Украины, Востока Украины. Оно старше Харьковского, же, такой же церкви на пять лет. Это 17 век. Сейчас там идут колоссальные бои за Изюм. Все слышат, что сейчас это дорога на Донбасс. Представьте, если это здание исчезнет. Вот этот комплекс уже разбомбленный. Вот так он выглядел в мирное время. Это мемориал погибшим в во время Второй мировой войны. Вот так выглядит этот замечательный город, районный центр Харьковской области с высоты птичьего полета и опять собор, который нужен чужина. Он не в списках ЮНЕСКО, но это считаю неповоротливостью харьковских чиновников. Но он достойный того, чтобы войти в самые крутые списки любого мирового уровня потому что он сохранил я аутентичность, и он важен. Поэтому мы, каждый раз, когда я получаю информацию от своих респондентов о, о состоянии этих памятников, я боюсь увидеть то, что страшно будет мне увидеть, как человеку, задачей которая является сохранять и спасать. Поэтому такие вещи, вот, что представляет собой чернига? Ну, о Чернигове можно говорить... Но это древнерусский собор, который был пристроен в более средневекове, Средневековье, черниговске это здание коллегами. Это все мои фотографии, потому что я работала с этим городом, есть вещи мной реставрированные здесь. Это Антониевы пещеры, которые связаны, как Киево-Печерская лавра, которая на слуху, это вот внутри она. Это вот, мы смотрим на древнерусские горизонты, это 9-10 века. То же самое схемы. Поэтому с такими, такие памятники должны быть номинированы в списке ЮНЕСКО. И я возвращаюсь к тому, что, что они должны быть в обязательном порядке номинированы, и консервация, которая в Чернигива должна идти, она должна быть в обязательном порядке защищена от всякой самодеятельности. Ну, Киев, Киев, Лавру. И восстановленный Успенский собор, кстати, этот собор в годы войны был взорван, его восстановили уже при независимости Украины. Но в любом случае утрата подобных памятников для Украины критична. Ну а памятники ЮНЕСКО, типа Софии Киевской, вам хорошо известны. И что же происходит сейчас? Что же происходит сейчас? Я скачала с нашей базы те фотографии, которые мы внесли. Я просто покажу. Пожалуйста, вот так выглядит Харьков, один из последних обстрелов, улица Полтавский шлях, буквально самые свежие материалы, которые прислали. Здесь нет ни одного военного объекта, это все мирная инфраструктура, жилые дома. Вот вы видите, что в частности информация взята с сайта областной прокуратуры Харькова, я говорю, мы анализируем открытые источники. Так выглядит прилет ракеты в библиотеку, где я лично пять лет работала и руководила предоцифровочной консервацией. Это библиотека Харьковского национального университета имени Каразина. Здесь присутствует заведующий этим филиалом. Я вижу, как человек неравнодушный к своему наследию. И эта библиотека, она уникальна, я 50 или 52 тысячи единиц внесено в национальный реестр наследия, печатного наследия. Среди них уникальные рукописи, среди них вообще само здание памятника архитектуры. То есть, для, когда я увидела эти фотографии, для меня это было очень страшно. Это тоже Харьков, это центр Харькова. То есть вот так выглядит русский мир. Харьков, Харьков, выбитые окна. Это вот подарки от Российской Федерации. Здесь это вот уже идет, я так понимаю, другие населенные пункты. Здесь очень много харьковских. Вещи здесь и обращения к различным организациям, которые идут. То есть, этих фотографий на самом деле очень много. И они говорят о, о военных преступлениях, которые, которые совершаются против, про, против, против Украины кажд, ка, каждый день. Вот, хочу показать... Фотографию. Это недалеко от моего дома, где я жила. Мы на велосипеде туда с мужем катались. Это село Сковородыновка. Известный украинский философ, связанный отчасти с такими суфийским мировоззрением, Григорий Сковорода. И я вот хотела бы сегодня привести его любимые мной слова. Это э, У него есть выражение, я скажу по-украински и переведу что они кажут, что я звонарь для глухих, а я кажу так, как оно есть». Они говорят, что я звонарь, ну, который в колоколах был, для глухих, но я говорю то, что, то, как оно есть. То есть человек отличался честностью, порядочностью. Так вот, это памятник национального уровня, это дом, который связанный был, здесь очень много сохранилось от сковороды. Ну, какой военный объект, как пострадал военный объект, понятное дело, в кавычках, вы видите, вверху фото, каким это было, внизу, как это выглядело на момент попадания, прямого попадания в этот объект. Часть фондов, по информации, были эвакуированы, слава богу, но утрата уже самого здания, вы понимаете, что это крайне критическая ситуация. Вот так вот был уничтожен этот дом. С кем здесь воевала Российская Федерация? А до этого здесь проводились фестивали. Страдают музеи, страдают библиотеки, страдают театры. Вы знаете, невозможно. Но ну вот обвиняя Украину в фашизме, якобы, да, что вот, ну я фашистка перед вами, видимо, тоже здесь есть. Вы видите, как защищает э, э, гуманитарные в кавычках ценности с Российской Федерации. При этом э, прямыми наводками уничтожаются мемориалы погибшим замученным евреям Бабьим Яру в Киеве или, или в Дробицком раю яру, ну это балка в переводе на русский язык, под Харьков. То есть, ну если это фашизм, то ну, я не знаю, как это можно назвать. То есть, э, и об этом таких свидетельств крайне много. Мне бы хотелось показать все, все что есть, но в рамках вот а, один из, вы видите, присланных видео, которое было, что идет военная... Вот там за полном, на пункт, за вот, чтобы... да, польская, вот там наши то есть а с левой стороны, вот ну, Это по изюму идет информация. О том, мы здесь можем посмотреть. Вот, пожалуйста, кремянец, который я вам показывала в изюме. Конечно же, там установлен советский флаг. Я не знаю, зачем это было сделано, честно говоря. Но это половецкая скульптура 11-13 века. Одна из них уничтожена. И это вот как свидетельство такого преступления, например, видеоматериалу. В обычном доме недалеко от Киева, ну, в Украине был такой деятель Вячеслав Черновол, его архив вот выглядит сегодня так. То есть человек, который много сделал для независимости моей страны, вот его архив представлял, видимо, военную угрозу для Российской Федерации. Ну, я, конечно, Понимаю, что страшно, но, простите, вот, а, ну это фото маленького разряда, мы брали разную информацию, и для того, чтобы, скажем так, вот зафиксировать такие вещи, мы подбирали не в зависимости от качества, как вы видите, для, для нас такая информация любая, важна. Дома культуры вот, музеи. Ну вот, я говорила о Чернигове. Вот, Черниговская архитектура тоже представляла военную угрозу для Российской Федерации. Победили, успешно победили. Я надеюсь, так сказать, за это заплатили победители. Но это Харьков, это памятник архитектуры, центр Харькова, дворец труда. Эта фотография обошла. Все паблики, которые были, ну, черниговские церкви, вот черниговский коллегиум, изресеченный пулями, где коллегиум – это прообраз украинских университетов, ну, где когда-то были украинские ученые, студенты в 17 веке. Ну вот, да, понимаю, это опасность. Да, церкви тоже как памятники, как объекты наследия украинского, тоже представляют угрозу. Ну, даже памятники, которые Россия очень любит правировать тем, что мы типа вот помним события Второй мировой войны, ну, вот памятники, связанные с подобного рода, тоже, ну, видимо, представляют угрозу. Все, куда приходит Российская Федерация в Украине, сегодня имеет, вот такую вот окраску, ребята. Я говорю, что это можно говорить об этом много, и вы можете войти в интернет. Это только те фотографии, которые попали к нам в нашу наш, наш, наш, наш, наш базу. Сейчас я хочу показать, вот я вспомнила о том, что сейчас недопустимо поступать противозаконно в отношении финансирования. Это Простите. ничего нормального. Это все бывает, это мы все с техникой имеем дело. Значит, вот был по поводу замка Лыка. Общественные деятели при поддержке, так сказать, коллег-археологов, я просто хочу показать это, чтобы это было видно, что был составлен акт, я попросила его перевести с украинского на русский, хотя проблем перевода у меня самой бы не было. Что конкретно с выездом охранных организаций, согласно украинскому законодательству, вот был составлен такой документ с исторической справкой, он у нас тоже, я его отнесла к нашей базе, поскольку в этой ситуации мы должны тоже понимать, какие ситуации происходят на памятниках другого рода, и вот что было зафиксировано. Вот. Здесь все под протокол было зафиксировано. Вот так вот археологи копали. Ну, соблюдение методики. Здесь сидят археологи, включая меня саму. Значит, тут, как говорится, комментарии излишни. Я считаю, что те, кто давал открытый лист и не осуществлял контроль, более того, финансирование было под подобных работ, ну, должны отвечать в рамках действующего законодательства Украины. Этот документ имеет официальную силу, и здесь достаточно он и, и брошенных вещей, которые должны были надлежащим образом упакованы, модифицированы и, и выброшенных на помойку, ну документ, который сегодня широко обсуждается в сети, я считаю, что он вполне правомочный, и здесь э -э -э я надеюсь, прокуратура заинтересуется этими работами. Вот, например, такие находки были просто выкинуты в отвал, хотя любой археолог, который работает на таких памятниках, понимает ценность таким вещам. Да, и здесь, кто сидит и занимается археологией, здесь вот находятся в этом помещении рабочие фонды, где студенты обучаются. На, на таких вещах и обучаются и студенты, и производится консервация, а уж те, кто занимается междисциплинарными исследованиями, которые здесь, вот, в Институте археологии Университетского колледжа Лондона, куча лабораторий или моя лаборатория и подобное, Это находка для исследователя. И такие вещи, соответственно, нельзя выбрасывать, и нельзя так поступать. Поэтому я с целью, какой показала эти вещи? Во-первых, в условиях войны. Такие варианты с наследием недопустимы и бесконтрольная трата денег большой суммы, причем за очень короткий срок. И более того, это является свидетельством того, что вот когда западные сообщества, Абритания очень поддерживает Украину, соответственно, я бы хотела бы, что когда будут выделяться фонды на разработку консервационных, Мероприятий, я бы хотела бы, чтобы эти фонды в обязательном порядке контролировались, кому они идут, с какой целью они идут, потому что сомнения очень большие. Я понимаю, что после этого выступления мне многие расскажут, что я там младенцев, пью кровь на завтрак, обед и ужин, но я этого не боюсь. И все, кто хотят написать доносы на меня, пожалуйста, пишите, я могу дать адрес своего Павлодарского университета, Global Heritage, пожалуйста. Но дело в том, что бесконтрольного выделения денег не должно быть, ребята. И в этом плане должна быть общественный контроль как со стороны Украины, общественных организаций, но тут нужно смотреть. И, соответственно, внешний контроль со стороны специалистов, в том числе и здесь присутствующих. Я очень на это надеюсь, потому что я была свидетелем, когда готовилась номинационное досье по Херсонесу, а Херсонес Таврический в Крыму, я его копала 20 с лишним лет. Как начальника экспедиции, полевой директор, руководила консервационной программы И отлично помню, как писалась номинационное досье. Когда по цитадели, которую я копала, даже не отметили, что римские слои, стоят на эллинистическом некрополе. Представляете, такое номинационное досье написать. Это вообще не, не квалифицировано было сделано. Ну и когда я подняла в свое время скандал, а была сотрудником университета, на меня некоторые коллеги тогда же ректору написали донос. Поэтому сейчас, если вы меня слушаете, дорогие коллеги, я вам рекомендую написать на меня очередной донос. А, вот. Но помните, что это номинационное досье. Оригинал лежит не в Севастополе, а в Киеве, и когда-нибудь мы его тоже внимательно почитаем, потому что сегодня крымские памятники, мы также интересуемся ими, прежде всего, это крым-татарское наследие, потому что крым-татары являются сегодня проукраинской группой в Крыму и на более преследуемой, только потому что они крым-татары. Поэтому мы хотим получить также информацию и по Крыму. У меня, к сожалению, мало времени... Я готова отвечать на любые вопросы. Я готова к сотрудничеству с любыми коллегами, кому это не безразлично. Поэтому это была не академическая лекция. Это была лекция. Целью моей лекции было привлечь внимание к нашей работе, поблагодарить людей, которые, с которыми мы работаем, и, соответственно. Как мы видим развитие нашего проекта дальше? Это уже физический мониторинг с привлечением широкого специалиста, независимых, прежде всего, европейских и штатовских экспертов, имеющих независимое финансирование, не работающие напрямую с бюрократическими структурами, безусловно а те люди, которые способны приехать и оценить физическое состояние без всякого на то политического фактора или же каких-то других вещей, то есть которые не позволят получить объективную картину. То есть И, соответственно, конечно же, конечно же я не хочу, чтобы у украинских моих коллег создалось впечатление, что я против сотрудничества с Украиной, наоборот, я только за. Я буду очень рада, что те люди, которые сегодня работают с нашей группой, будут участвовать в этих работах. Это высокого уровня профессионалы. Тут э, сомнений нет. Многие из них копали и копают э, многие памятники в Украине как археологи. Я им за это очень благодарна, за то, что они меня поддерживают. И я бы хотела, бы, чтобы мы... В итоге наша база оказалась полезной прежде всего украинской стороне и дала возможность проводить и спасательные работы, если это памятники археологии, и проводить консервацию, потому что сейчас это будет, ну, как только мы выкинем то, что прилезло в нашу страну, это будет очень важно. И, соответственно, весь мир нам будет оказывать помощь, я это знаю, я это вижу уже сегодня. И еще раз благодарю вас всех за помощь Украине, за неравнодушие к Украине. Я каждого из вас приглашаю в Украину. Это очень открытая, добрая страна, щедрая страна. И свой родной Харьков, пожалуйста, приезжайте, я, мой дом ну, если сохранится родительский дом, ваш дом, с удовольствием. Мои коллеги также встретят радушно всех. Дай Бог, чтобы этот, этот кошмар для моей Родины закончился. Если есть вопросы, пожалуйста, я готова на них ответить. Прежде всего, ваши вопросы, уважаемые коллеги. Если Спасибо большое. Очень спасибо. Трешки чтобы нас чули. И, наверное, сюда Мы хотим, чтобы вас нас было Тут коллега. пожалуйста о том, как ну, все уничтожение этих цифровых, um, что вы говорили, понимаю, насколько вы думаете, это все делается намеренно, даже как сейчас политика геноцида, потому что часто часто сейчас говорится, мне настолько это делается как... ага. в процессе. Ага, дякую за, за, за питание есть, вам. Это, Дякую за питание. Гар, Гарды питания. Хороший вопрос. Дело в том, что мы знаем, для того, чтобы захватить любую территорию, всегда идет уничтожение памятника. Я не готова сейчас в открытую сказать за геноцид. Для этого нужны дополнительные исследования. И я не специалист в этой области. Хотя все признаки геноцида здесь налицо. Нас убивают только за то, что мы украинцы за то, что мы позволили себе иметь свое мнение в отношении своей дальнейшей судьбы. Разве это не геноцид уже, да? И с учетом того, что бомбят оккупанты городскую инфраструктуру, мирные порталы и памятники, соответственно, ну, да, да. Здесь, я думаю, делается отчасти и целенаправленно, потому что политика страха, Политика кнута и пряника в классическом варианте, да? Пряник это вот для русского мира мы придем вас освободим от э -э, националистов, а кнут для тех, кто не готов. К такому освобождению, то соответственно получается, что к тем ну, уже кнут, уже ракеты по домам и по памятникам. И конечно же, вы же сами прекрасно понимаете, что восстановление такого ущерба, даже того, что я показала вот, в рамках небольшой такой своего рассказа, это колоссальные средства. И, найду, и, и конечно же, когда куча раненых, убитых, Могил во дворах, детей, стариков, женщин, мирных людей. Конечно, говорить на этом фоне о том, что нам нужны средства и на памятники, когда убиты больницы. Ну, тогда же найдутся те, кто скажет, извините, это не в приоритете. Хотя я считаю, что это две плоскости одной проблемы. Если мы сейчас будем говорить о физическом восстановлении здоровья нации, мы должны говорить и о духовном здоровье нации. А это наше культурное наследие, это наши музеи, это наши библиотеки. И поэтому то, что Украина, кстати, оказалась не готова к нашествию, хотя 2014 год уже был, и я лично с 2015 по 2017 год, когда работала в Харьковском университете имени Каразина, я говорила, что должны быть планы эвакуации. Через месяц только стали укрывать мешками с песком э, в Киеве и в Харькове памятники. Ну, например, памятник Шевченко, известный в Харькове, это лучший памятник в мире. Я когда видела в соцсетях, когда селибрити харьковские поторофировались, я через месяц, я думаю, ну, ну елки-палки, вы должны были это сделать в первую очередь. А мне стали писать перевод, Таня, ты понимаешь, мы спасали людей. Я понимаю эту позицию, но... Без памятника Шевченко в Харькове не будет Украины. Не будет нормального, душевного здоровья моей, моего народа и моей страны. Это значит, будет чистый лист, и тогда можно будет говорить, что мы вам приносим сюда цивилизацию. Понимаете? Об этом... Это имперские амбиции и трактовки истории в конце XVIII века. И они характерны не только для Украины, для многих постсоветских республик. Поэтому я считаю, что определенное желание это все быстро снивелировать здесь есть. Потому что, наш ну, как говорится, да, если брать Харьков, то это дикое поле. Но там до этого были кочевые культуры. Это тема моих исследований. Если вам это интересно, я готова буду это приватно обсудить. Но когда появляются Слободские, то с Москвы прибегают люди, которые бегут от закрепощения. А с поднепровья люди, которые переселяются в связи с польскими репрессиями, мы же тоже знаем историю, ну вот. в определенном порядке они мирно существуют, есть понятие слободского или запорожского казачества, как оно формировалось, очень интересная тема, но в то же время не было городской культуры. А в европейской практике, и она же попадает в советскую практику. Если есть городская культура, это уже высший уровень цивилизации. А если не остается памятника, а археология, она, как правило, у нас нет среднеазиатской архитектуры, допустим, на этой территории. Если ее уничтожить, то все можно писать и рассказывать все, что угодно, понимаете? И манипуляций истории, кстати, очень много. Я такие манипуляции наблюдаю как эксперт по Карабаху. И когда азербайджанцы в частности стали говорить, что вот у нас здесь такого не было, а это вот манипуляции, то когда я приехала и увидела за 30 лет войны вот то, чего я не желаю Украине, перебитые надписи, хотя есть изданные работы церквей, с, одним, с одной эпиграфикой, а потом появилась другая, и уже в научном мире вот в изданиях, в солидных изданиях европейских, они фигурируют уже как аутентичные, хотя на самом деле это поздние манипулятивные вещи были сделаны. Вот это ожидает, вот то, что вы говорите, и мою страну. Если мы сегодня не будем говорить о том, что нужно это сохранять, а я против этого. Если есть еще вопросы, пожалуйста. Если есть вопросы тех, кто... В зуме с нами, пожалуйста, коллеги. Вопросы. Катерина, Катерина не громче, Welcome. Катерина, коллега-археолог. А когда, когда, когда будут эти фонды для реставрации фондов, они в основном придут международные, придут от правительства от американского, от американского, и, наверное, пойдут самому правительству. Как предотвратить коррупцию этих фондов, чтобы они, они по-настоящему пошли на реставрацию фондов? Как нам это да, сделать? Вам, как эксперту, надо будет просто при этом присутствовать и, как говорится, вникать, что происходит, потому что, да, безусловно, такие будут фонды. Про... Потом любой фонд, фонд он правит договор включить пункты по контролю и контролировать, и назначит такой контроль. Мы сейчас, собственно, также и работаем вот в рамках нашего проекта, у нас есть отчетность определенная. И она абсолютно прозрачная у нас, соответственно, скажем так, должно быть и тогда. То есть не должно быть безоговорочной передачи вот этих денег, понимаете? Что типа мы вот понимаем и сочувствуем, и мы отдаем эти средства. А должен быть контроль, прагматичный контроль. Вот, пожалуйста, вы как специалист в своей области приезжайте, работайте, контролируйте, я буду только рада. Я... Спасибо. Да, пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста. Мне очень интересно, э, э, я так поняла, вы украинистикой занимаетесь, да? А чем именно? Современная культура. -а -а. Литература и... Я в школе мне о ней сказали, но я к вам не дошла. Именно литература, да, украинская? Mm. Это очень вам. интересно. Так, давайте обменяемся контактами. Здесь вы студент, да, это... А, а, а ваш в чем интерес к Украине был? Я занимаюсь политикой. Да. Я тоже в школе оставляю. Да. А откуда вы сами... Китай. Вот украинистика, если нас плохо слышно, просто здесь сидят студенты с украинской школы, вот рядом с департамент с университетом университетский с институтом археологии. А сейчас интересно, вот коллеги сидят из Китая, коллеги сидят из Штатов, и вы знаете, ребята, это очень здорово, потому что вот политолог сидит. То есть как вы, вот? Мне бы хотелось бы знать, как вы оцениваете вот ситуацию с культурным наследием как политолог в Украине. Если можно, подойдите, пожалуйста, сюда, чтобы было слышно. У нас куча проводов с препятствиями. Нет, очень интересно, пожалуйста. Всем привет. Да, у меня на самом деле вопрос, а, потому что мне было очень интересно услышать о, о политической муниципалности. Я в основном занимаюсь политикой. И вопрос у меня такой, а как вы будете совмещать а, с этими питаниями а, во время войны, процесса вас? для обмена а, а, этих разрушенных культурных а, Вы их хотите, как они были, или совмещать? Ага, то есть да, как, да, как, да. какие методики? Да, да, да. да, да. Значит, э, спасибо большое и, за вопрос. Дело в том, что... Действительно, по плане методик я считаю, что те объекты, которые стоят в национальном реестре, и их надо восстанавливать в том виде, в котором они были на момент войны, безусловно. Потому что многие предлагают модернские, например, варианты реконструкции, скорее, это не реставрация, когда там... Например, вот музей Сковороды, который я показала, который, который его предложили накрыть стеклянным клубом и сохранить в таком варяге. Я категорически против, потому что есть планы. Мы знаем, какой он был на момент э, окончания войны, э, начала войны, извините. Я просто мечтаю об окончании войны, поэтому э, у меня. Ну, значит, будет быстро. Я надеюсь, это да, вот. Соответственно, нужно будет это все восстановить так, как оно было. Да, это долгий период, конечно, это не построить. Иногда построить новые здания проще, чем отреставрировать старые. Но такого уровня памяти их нужно восстанавливать в том состоянии, в котором они были. Что касается, скажем так, других вещей, которые могут быть где-то, там уже вопросы для дискуссии с специалистами. Безусловно, мы знаем примеры да, вот разрушенного наследия по Европе, вот, вот и войны, например, которое было восстановлено десятилетиями в первоначальном в первозданном виде. Ну, разрушено было много. А, вот. а знаем такое же наследие, которое, скажем так, вот было частично восстановлено. Тоже есть такое. Но тут нужно будет крепко-крепко думать. Если говорить, например, о таком городе, как Чемиган. То, то, что пострадало, там, ну, слава богу, там таких сильных э, разрушений э, нету, есть на отдельных объектах, которые уничтожены. Большинство, скажем так, средней тяжести мы выделяем где-то. Там, слава богу, еще пока под контролем. Но мы же не знаем, что будет завтра. Дело в том, что там же на, на границе с Беларусью наша шахетская власть, да. да? и э, нам грозит война уже открытой Беларуси. Поэтому глупше. Очень, очень сложно, наверное. Спасибо большое. Спасибо. Может быть, нас... скажем пару слов про Донбасс тоже? А что произошло за последние годы там в отношении культурного населения? Если из того, что вы знаете. По поводу Донбасса, вот стоит ага. вопрос. Сейчас по Донбассу вот задали Дело в том, что, к сожалению, ситуация по Донбассу какова была. В 2014 году, когда началась война на Донбассе, то частично были… Понятно, что музеи оказались не готовы, эвакуации нормально не было. Но были созданы музеи на базе филиалов того же Донецкого художественного музея в селе Прелестном и… Я работала с этим музеями, и бывала там директором, были министерские проекты, в частности, я сама там два проекта вела на первой линии обороны. Это связано было с культурными проектами по кацарству от Одзина Ворсовы Ковры с наклонным ворсом в плане украинской культуры. И мы... Пытались как-то отслеживать вот, с местными активистами, с Александра Калинова, в частности, который оказалась в вот этой вот серой зоне села на первой линии на тот момент. И курганы ездили, смотрели, потому что грабеж курганов был, безусловно. Но еще хуже, Гай, вот не в Донбассе ситуация, а в Крыму, мы... Прекрасно знаем, что сегодня там работают российские археологи Академии наук, которые заезжают работать, которые вывозят э, те находки, которые в Крыму они копают под строительство того же моста, той же магистрали. И сейчас все это оседает в Москве. И вот на, в 2017 году я была по приглашению главы Меджлиса крымских татар на совещание Министерства культуры вот, на уровне замминистра Украины. Мы как раз этот вопрос рассматривали, в том числе, что некоторые коллеги, российские археологи, попали в черный список, безусловно, они являются пособниками грабежа с точки зрения международного права и историко-культурного наследия Крыма. Крым – это украинская территория, кто бы чего под не хотел в Москве, она останется в украинской для меня. И, соответственно, когда я вижу сейчас в Фейсбуке некоторых коллег, которые выкладывают фотографии, как они копают крымские курганы, я хочу предупредить честно, что, ребята, эти фамилии будут тоже в свое время рассмотрены. И при всем уважении к вам, как археолога, многих из вас, я знаю лично, поскольку в Крыму 20 с лишним лет работало, я хочу предупредить, что хотите ли вы быть в международной базе как не очень хорошие люди, назову это так. Поэтому еще бы я хотела, чтобы у нас возникла ситуация в том отношении... Да, сейчас. Надо будет где-то найти. Дарьков, пожалуйста. Здравствуйте. Из Грузии, но я сейчас тоже в Великобритании Британии, в Йорке я сейчас... У меня был вопрос, но вы, вы сами ответили, общем, большое вам спасибо за такую хорошую лекцию и информацию, которую дали по Украине. Но у меня был тот и те же вопрос, потому что оккупация и война, я думаю, что навшится в 2014 году, в Грузии в 2008 году. Мы знаем тех людей, тех археологов, которые с нами дружат и с нами работают, в том числе и копают в Криме, в Абхазии, в Южном Осетии, в Донбассе. Я думаю, что очень хорошо будет, как вы сказали, чтобы создать такой-то реестр, реестр или кому-то, как-то, что эти раскопки не имеют легальную, как это сказать, в и, и должны мы думать, что эти раскопки в черной археологии, эти материалы, нелегально доставлены из земли. Это я, вам, я за вас, я тоже буду свою контрибуцию сделать в этот реестр, чтобы предупредили в западных, в том числе журналов, чтобы запретили таких статьи печать. И это будет хорошо. У меня был вопрос об этом, и вы уже ответили. Но вы обращали ну, внимание на тех памятников, которые мы в Харкове, в и в Луганском. Но я не слышу, какая ситуация в Хирксхонском области, Южной, там Запороже, Запорожье, потому, потому что там тоже интенсивнее, там война идет, мы тоже смотрим это, это в каналах, в Телеграме, в том числе и в новости. Какая там ситуация, какие там памятники разрушили, или что бы сказали? В Херсоне, я имею в виду в Херсоне, ну, в, Южной, ну, в, в, в, этом, в Мелитополе и в Берзянске, и в Мариуполе. Хорошо, Давид, большое спасибо. Я очень вам благодарна за то, что вы поддерживаете. Я сейчас отвечу на вопросы, потом еще дополню то, что вы сказали. Дело в том, что у нас по проекту, именно по проекту, как начальному, мы решили пилотно отработать Харьков, Киев и Чернигов. Но информация по Запорожье в нашей базе тоже есть. Более того, на Европейском археологическом конгрессе был доклад коллеги из Запорожья Олега Тубальцева о ситуации по археологическим объектам там, Запорожской области. К сожалению, сейчас эти объекты, вы сами понимаете, они все перерыты. Даже вот в центре Чернигове, Болдина гора, окопы, это минные поля за пределами, и они не нашей зоны. Вот буквально сегодня мы только начали просматривать системно-спутниковые данные, которые получает наша группа, и будем ближайшие полтора месяца их анализировать, потому что открытые источники нам уже не добавят информации. По Мелитополю, по Мелитополю знаменитый, я так понимаю, что вы намекаете на знаменитый скандал со скифским золотом. Да, да. Значит, там... Как говорится, ситуация, я полностью на стороне директора Мелитопольского музея, потому что знаю ее как хорошего профессионала и ходит, как говорится, мы будем с этим еще разбираться, когда придет к этому время, кто и почему-то скрывает правдивую информацию, но мне кажется, что вот это вот то, что Телеграм британский писал, что заезжают на оккупированную территорию российские специалисты и шерстят украинских музеи. Такие факты бывают. По Херсону ситуация у нас пока минимальна. По ряду причин у нас есть информация по Одессе, по Днепропетровску. Мы владеем информацией реестров, которые как бы мы проанализировали. Памятников. Ну и археологию, к сожалению, мы вынуждены отложить. вот. Но в Мариуполе музей Куинджа был разбомблен и мы тоже ставим вопрос о том, что необходимо будет, видимо, проводить мониторинг черных и серых антикварных рынков со временем потому что э, аукционные вещи это прежде всего живопись книги определенные наверняка где-то будут всплывать так как в свое время вот после войны в сирии в харькове появились э, так называемые эксперты которые мне в том числе вот коллеги по университету показывали книги которые я просто видела что это грабленные сирийские музеи говорили ребята вы вообще не понимаете что это э, ну к аукционам европейским, это не имеет это легализация, грабежа. И в частности, я, я некоторые данные просто напросто своих коллег предупреждала, чтобы они не имели дела со, с такими людьми, потому что это Интерпол, как вы понимаете. А вот по поводу коллег российских и, и же с ними, вот Давид, очень хорошая мысль, и я хотела об этом тоже бы сказать. Вы знаете, у меня нет... Личной вражды никому. Но я гражданка своей страны. И это не моя страна, пришла воевать и убивать и воровать, кстати. Так вот, сегодня работают структуры, которые работают с ЮНЕСКО, например, и крупными международными организациями в ряде регионов, региональных, например, в Центральной Азии. Ну, я живу в Казахстане, да и хорошо знаю. Простите, и эти структуры сегодня публично работая как эксперты, привлекая западных экспертов, привлекая местных экспертов, работает с российскими экспертами. Я ничего против их профессионализма не имею. Но тут уж, как говорится, либо-либо. Потому что в данном случае такие структуры должны в первую очередь, я не хочу называть сейчас название этих структур, но они должны определиться либо они привлекают российских экспертов для проведения археологических школ, например, в Самарканде, да? Хотя и Казахстан и Узбекистан занимают нейтральную позицию. Ну, нейтральная она весьма условна, потому что я же вижу, как казах казахстанское общество сколько шлет гуманитарки в монетарке в Украине. Понимаете? Я прекрасно понимаю, это полное право этих стран. Но структуры, которые имеют международный статус и работают на самом высоком уровне Тут должны определиться, либо они поддерживают российскую науку за пределами России, либо они выставляют себя на сайтах, например, официально озабоченность и, и, и делая репост, например, Алматинского офиса ЮНЕСКО по ситуации в Украине, либо они занимают такую позицию. Нельзя сидеть на, на двух стульях одновременно. И я обращаюсь вот к своим западным коллегам. Ну, максимально игнорировать таких структур тогда, потому что, ну, простите, я не против российской науки. Многие российские коллеги, например, моим родственникам, которые выезжали с Изюма через Российскую Федерацию, помогали, и мой личный дом будет для них открыт. Но, простите, игнорировать таких коллег, которые заезжают в Украину, а потом едут работать в Центральную Азию, как эксперты, это очень большая необходимость. Или же работаю в Грузии, как вы сказали. Я знакома с грузинскими коллегами, правда, политологами. Гурам Махургия, который родом из Сухума, он часто поднимает вопросы по абхазскому наследию. Поэтому я вас прекрасно понимаю, поэтому я готова участвовать в создании такой базы. Да, действительно, надо будет такой реестр, потому что запретить... Это. Чтобы публиковали те статьи в западных журналах, это действительно мы должны делать. Я думаю, что в первую очередь большое, большое вам спасибо за такую спасибо хорошую лекцию и информацию. Спасибо. спасибо. Это Николай. Мы обещали час уже больше часа. Спасибо, коллеги. Мы записывали, так что дальше тоже у нас есть ваши контакты тоже, я сегодня отправил e -mail. и дальше, если будет интерес в нашем проекте, мы где-то через пару месяцев уже начнем, начнем делать нашу базу данных более публичным, и можете связаться с нами через те e mail и мы постараемся держать связь с вами тоже. Спасибо большое за ваше присутствие. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.